Хотелось бы сказать, что я объявляю э, запись на марафон. У нас пройдет марафон. Этот марафон будет называться у нас э, марафон обновления или по-украинскому видновления. Он начнется или будет у нас с, 20, пройдет, с 22 июня и будет длиться 10 дней. Раньше такой марафон я проводил за 600 долларов. Сейчас я такой марафон проведу с минус 40% скидкой. Он будет стоить 360 долларов. И вы можете подписаться или зарегистрироваться на данный марафон. Количество мест ограничено. Ограничено это значит ограничено. То есть не более там 100 человек будет. И вы должны знать, что... Те люди, которые пробовали проходить прошлый марафон, они столкнулись с тем, что перед началом марафона я им отказывал, потому что я не могу обработать больше определенного количества людей, а желающих всегда много. Поэтому не тяните, регистрируйтесь, будьте в первых рядах. Поэтому приглашаю вас на этот марафон, который называется «Восстанавливающий видновлющий». Он будет посвящен целительству, настраиванию судьбы на счастье, Обретение благополучия материального, изменение судьбы, также я буду на нем, скорее всего, обучать, как в этот период там, разрушенной страны или там, попали где-то за границу и не знаете, с чего начинать, буду объяснять, там как быстро изучать языки. Каким образом быстро находить специальность? Как коммуницировать правильно? Какие эзотерические практики выполнять, чтобы вас там брали, чтобы хотели, чтобы к вам хорошо жизнь относилась? Если это кармические какие-то связи, проведу ряд обрядов для того, чтобы там убрать узлы, как они там называются, там, кармические узлы, которые не дают вам устроиться на работу, быть счастливым человеком, выйти замуж там, и, так далее, и так далее. Поэтому поторопитесь, великолепный будет марафон, посвящен всему включая здоровье.